Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей из города Санкт-Петербург. Это мой партнер Руслан он из города Барнало. Друзья, всем привет! Смотрите, тема биткоинов, криптоэкономики и криптовалюты сейчас обсуждается абсолютно на всех телеканалах. То есть это центр внимания сегодня всего мира. И есть сегодня профессиональное мировое сообщество международное, которое объединило все ведущие тренды и создало для человека лучшие способы получения знаний, технологий и инструментов на единой платформе то есть Академия современного бизнеса подразделяется на два института Институт современного бизнеса и современных технологий и Институт персональной эффективности и эти уже институты подразделяются на факультеты это криптоэкономика и блокчейн, современный маркетинг, финансовая грамотность а также все персональной эффективности, лингвистика, психология, продуктивность и так далее и об этом проводят различные онлайн-вебинары, тренинги, семинары, спикеры которые имеют 20 знаю, лет опыта за своей спиной то есть это профессионалы в своем деле и вот Руслан есть на официально открытие этого сообщества на остров Кипр. Вот друзья, наше сообщество называется Easy Business Community. Это онлайн площадка образования с крутым финансовым маркетингом, который позволяет добывать биткоин в сети. Идея сообщества такая – получить онлайн-образование, заработать как можно больше биткоина, потому что курс биткоина в этом году будет стоить более 30 тысяч долларов за одну единицу. Про маркетинг. У нас 100% выплаты идет в сеть. У нас 4 модели маркетинга в одном. Это линейка, это матрица, это дельта, это бинар. У нас есть крутая команда Бокшарс, которая путешествует вместе, зарабатывает и саморазвивается. Мы с моим партнером заработали уже 1 миллион рублей в сетевом нетипичном бизнесе. Это очень круто. Так что, ребята, присоединяйтесь к нам в команду. Будем круто, будем вместе зарабатывать деньги вместе. Друзья, сразу развею ваше сомнение. Это не финансовая пирамида. все легально, все честно. Это сетевой бизнес, MLM. Чтобы вы понимали, мировой сетевой бизнес оценится более чем в 200 миллиардов долларов. Крупнейшие корпорации имеют оборот от 3 миллиардов в год и выше. Индустрия MLM занимает первое место в мире, первое, как быстро развивающая экономическая система. Руслан был на официальном открытии на Кипре. Вот сейчас расскажем, так скажем, немного секретных материалов. И делайте выводы и вступайте к вам в команду. Так вот, друзья, наше сообщество летом будет построено на блокчейне. У нас будут свои монеты, у нас будет запущен сайт, который будет называться Криптовой. Мы будем знать, какие монеты нужно инвестировать, чтобы не прогореть. Так что, ребята, все к нам в команду. Подробности в описании. Пишите нам в личку. Будем бомбить вместе, будем путешествовать и зарабатывать.